Всем привет, с вами как всегда Пиксель Сегодня у нас Ржака Морда какая часть? Ну Четвертая четвер... ну Не четвертая, скажи Ну да, сейчас четвертая Вот, и чтобы И в этот раз на новой карте И сейчас мы будем ее разрушать И будем играть за динозавров Да? Ага Коре... Коре танцевать уже Потому я перешел секретную команду. Балдинг. Все и активирую флай. Вот, ты теперь ты не можешь. А, а что у тебя это сообщение никогда в жизни не прогрузится. Братан, можешь, пожалуйста? Можешь пожалуйста, можешь, пожалуйста, это, не активировать флаг, просто ты должен выживать в городе, не умерев, понял? Это твоя задача этого видео, понял? Ты типа а, динозавр... а ты меня будешь троллить. Ну не троллить, я а просто город бы разрушу и все. Так, первая стадия. Ты должен будешь... Ну, первая стадия это перекраска города, поэтому я как раз этим сейчас и займусь. Для тебя это вторая часть, конечно, а для меня это четвертая. Ну, мы напишем четвертая, короче. А так, ну. Так, видишь уже у тебя, у тебя карта стала вся белая. Бледная. А еще ничего не заметил еще, сейчас поменялось только что. Че? Ну уже ничего, значит. I don't know. А вот так. А вот так тоже. А вот так. Эм. Я даже коробок, коробки не вижу, потому что они прозрачные. А я вижу. Ну все, настало время полного исчезновения города. Ну а теперь я просто ставлю вот такую гигантскую. О, фигню. Господи, лучше бы я на боксибалке не ставил. Это. О, Господи. Поф ты попал в Киберпанк в Роблоксе. Поф, ты попал э, в Абогусу в, Агу, в Абогусе. Ну все, ладно, поиграли с городом. А теперь. На счет 3 я его начну разрушать. Готов? Раз, два, три. Все, я нажал заветную клавишу, сейчас он начнется разрушаться. О, Господи Иисусе! Надо наша поставить. Так, ТП, Ми, ТЕ, опай. Так, я к тебе тепнусь. Так. Ну-ка, вот, теперь ты знаешь, как динозавры вымерли. <свят> ну, как тебе танцевалка? Я тут даже рядом с тобой встану и потанцую. Вот это папа, вот это папа, вот это папа, вот это папа, поворот. Неужели у тебя Вот это папа, поворот. Нет, эта фигня не работает вообще. Ну как тебе городок теперь? В новом виде? Едэнс 3 Ну почему у меня не активируется команда? Сумогатик Теон Это что такое? Читы? <клёх> ну что <чё> ты написал <клёх> какой то фигню? Ну <клёх> И шо это? Ну типа сугобо, но я прибавил акцион Что со мной происходит? Акцион вся... это экшен Сугобо экшен Тут вообще полный пипец происходит Там, где на краю города Ты бы видел? Кумалала, кумалала, кумала савеста Нет Кумала, не кумала, не кумала савеста Слушай, братка, почему ты не, ты не играл в Асасинскрит третий? Ты готов к этому зрелищу? Да. Ну чё ты где? I'm so... Just like a bee. Эм, и долго мы на унитазах будем сидеть? Сейчас да. я буду настоящим динозавром, поставлю себе до 50 очков. Ты когда станешь друг... Чё за фигня? Я сижу на туалете и у меня ничего не происходит. Ну ладно, буду со стороны туалета смотреть, чё. А ты где, кстати? На здании а сижу. Знаешь, как... А знаешь, как сделай? Пропиши одну волшебную команду. Сайз Алл. 50. Э! Че тут происходит? просто Нет, все. даже это не помогает, братан, не пробуй. Видишь, я в толчке сижу. Теперь не дома, а в воздухе. Вот теперь все дома <с разлетаются, <с а я сижу. Я же тебе запретил использовать все команды, братан. Давай. Отрубай клип Я его отрубил. Ч за шизофрения тут происходит? Я не знаю. Да. О, домик полетел. А шо если я ресетнусь? тут ничего даже не произойдет. Тут просто лютый пипец происходит. Рейнбоуферт ми. Э! Я! Yeah. Вот теперь я точно Кинг-Конг. Динозавр... Господи, что с собой сделали динозавр? Короче, я сейчас перезайду, или я... не надо лучше. Потому что я с этого толчка не могу никак слезть. Где он вообще теперь? Может мне карту перезагрузить? Ну вот. Почему а вы не, не, не говорят, что я долго за компутатом сижу? Ну не знаю, мне вот говорят. Короче, э, мы уже раснесли этот город. Я больше не буду эту команду пробезить, может она что-то заглючила, я на толчке остался сейчас. Перезайду Зарвова в Робмокс. <свист> вот. <свист> можешь не орать. <свист> не ори, пожалуйста. <свист> <свист> <свист> Это ты чё вышел-то? и ты вышел. Я вышел, потому что ты А я вышел, потому что ты вышел. Так, пора воскресить нашу эмуляцион. Так, э, сейчас мы сразу же город будем разрушать без всяких других вопросов. Так, ну все, готов? Я сейчас город пошел разрушать. Поехали! Как говорю, этот какого? Давай сайзал 10. И не пиши ни другие команды, пожалуйста. Не пиши. Понял? Братан, а, за, а зачем создатели о, роблокса о, добавили динозавра? Это не создатели роблокса добавили динозавра. Просто разрабы админки добавили динозавра. Братан, помогай сдерживать а дома. Дома помогай это сдерживать, пожалуйста. Они сейчас упадут же. Держивай, держивай, держивай, держивай, держивай. Бля! Шо там? Я упал. Фиг... Ты кто? Ты годзилы что ли? Там дом в воздухе летает, чё там дом в воздухе Ты что с домом сделал? Я ничего не сделала, а ты что сделал? Почему дом в воздухе? Ой-ой-ой, я сейчас, кажется, вот это запутаюсь уже. О, здравствуйте. Вы из компании Harry Flame? Куда? И я в домике. Ну где ты? Вообще. За кулиси. А что если поставить самую yeah. маленькую? Не за ту. Yeah. Ты видишь себя вообще? Ноу год лес. Ноу сайс. Короче, пишу Сайс Ал. Два точка пять. Не меняй сайс, братан, пожалуйста. Тут уже один дом рухнул. Тут уже. А всё... почему я обычный? блин? Хз. Теперь нет. Мы теперь маленькие снова динозавр. Сейчас все исправлю. Паркур от динозавров. Давай еще скорость увеличим. Давай. все я увеличил. Не, не, не меняет только скорость. Нет, блин, сейчас поставлю скорость со сверху. Со... Со Там дом падает, братан. Спасай дом. Я, я к дому. Я к дому. Ну, вообще, а, ну, тут воздух летит! Нет! Ну, я думаю, нам пора закончить вот такой вроде бы короткий. Или не короткий? Нет, на ну, 12 минут, как я хотел. Получился ролик. Сейчас я карту верну, и мы прощаемся со зрителями, да? Mm -hmm. Я сквозь карту опять ну провалил. Ну что вот такой вот ролик у нас подожди, получился. Подожди, а, подожди. Подожди с роликом, блин. Вставай вот сюда, вот сюда ко мне иди. Куда? Эп. Ну ладно, буду с таким. Короче, с вами был как всегда, пиксет. Всем покеда пока пока пока пока